Записание весомстей а да, ты слишком тихо не решает ты там больше здесь никому не нужно надо дает хорошо и совсем не скучно если хочешь можешь молчать можешь взглядом своим уничтожить. Я в нем буду утопать, не спуская глаз я всю ночь, да я не просто влюблен так сильно. Ты убила во мне все так сильно. Я за это говорю, спасибо, я сделаю все, что потом и писать. Только ты держись и увидишь, хоть сейчас и дожди, хоть и ливни то вскоре солнце уж выйдет, Только чуть-чуть потерпи все к твоим ногам. Я готов на все, лишь бы быть только с тобой Больше не надо ничего, поверь не на зло малыш И я-то с тобой здесь проводить вечера Ты только держи И тебя будет легко, временами смотрю твои глаза Смотрю в твои глаза Я смотрю в глаза твои глаза Смотрю в твои глаза Смотрю в твои глаза Смотрю тебя уже я не раз, нам не пофиг Я буду писать о тебе десятки раз больше Запомни, меня не остановишь До тех пор, пока не сдохну В конечном итоге Это уж точно, ведь ты моя муза И я уверен надолго ведь пока скажу я с ума, то ты не уйдешь по-любому, Жаль лишь только что тебя на самом деле не Я всего лишь тебя выдумал В своей голове ты мою Доги брошен вечно, я небеслом лечу Это мой космос вечный путь. Мне так легко здесь быть самим собой, потому что рядом со мной никого. Сам себе зиясую, Людей так как я хочу. Маска на лице, без лица, лица мерянул он. я смотрю в глаза, твои глаза. Я скажу с ума, я скажу с ума. я смотрю в глаза, твои глаза. Я скажу с ума, я скажу с ума.